Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Билыч, и вот недавно я сделал обзор на корпус P7C1. Мне тут же в личку посыпалась куча комментариев, как вконтакте, так и на ютубе, с одним и тем же вопросом. А как подключить подсветку этого корпуса? Ну, казалось бы, скажите вы, что тут сложного, берешь инструкцию и, собственно, подключаешь. А почему люди не догадались сделать этого? Я думаю, что они догадались открыть вот эту вот интересную книжечку, которая называется Project 7, Exploring the Unknown, но на самом деле это им никак не помогло. А название, кстати, у нее интересное, открываем неизведанное, ну, можно так как-то перевести. И ниже интересный вопрос, кстати, what's the next? Что, собственно, далее? Ну, могу вам сказать, что what's the next люди себе задавали несколько раз после прочтения ее. Потому что в ней толком ничего не написано про подсветку. Хотя это является одной из самых главных фишек данного корпуса. Итак, давайте разбираться. Буду вместо аэрокола выполнять их работу. И рассказывать вам, как подключать кабеля. Ну, первое, что нужно понять о подключении кабелей, что никакие кабеля от подсветки передней панели и RGB-ленты никоим разом не подключаются к материнской плате. Почему-то у людей такое заблуждение... Подсветка регулируется на передней панели кнопками, соответственно, никакой регулировки через какие-то программные продукты нету, То есть подключения к материнской плате, в принципе, не должно быть. Далее второе заблуждение, которое тоже очень часто проскальзывает. Люди считают, что вот эта вот штучка, то есть хаб для вентиляторов, то есть контроллер, что он тоже как-то участвует в процессе, скажем так, подсветки. Никоим разом. То есть его, в принципе, подключать не обязательно. Все на ваш выбор. К подсветке он никакого отношения не имеет. Итак, давайте разбираться, что непосредственно ответственно за саму подсветку. Как вы видите, вот здесь, вот из середины передней панели идет вот такой вот маленький проводок, короткий. У меня он соединяется с проводком вот таким вот. Ну, подробнее покажу фотками который идет с верхней панели. Вот их необходимо соединить. То есть вот этот кабель, это кабель питания самой подсветки. В него вы включаете, соответственно, вот этот маленький кабель, который идет на саму переднюю панель. И также к нему, ниже по вот этому отростку, подключаете RGB-ленту, которая была в комплекте. Думаю, что это понятно. Но, как вы понимаете, перед тем, как питание пойдет от передней панели, оно должно прийти как-то на переднюю панель. Передняя панель запитывается вот таким вот разъемом, который тоже идет сверху. Это Molex разъем. Сейчас я вам его подробнее покажу. А те, кто знают, те уже поняли, что это. То есть этот разъем, он идет непосредственно в блок питания. Никакой тут сложности, я думаю, не должно возникнуть. То есть вы находите аналогичный разъем на блоке питания и соответственно соединяете их. Все. То есть вы подключили питание самой передней панели то есть вот этими молек с разъемами и подключили вот этот вот кабель который идет с верхней панели на переднюю панель на RGB ленту что касается вот этих вот маленьких штучек они дополнительно даны они ребята даны для того чтобы вы могли подключить дополнительные RGB ленты которые купите уже самостоятельно соответственно два вот этих кабеля это в принципе ну, ненужная лабудень которая у вас просто будет висеть вот, наверное, все, что нужно было сказать. Вот такое вот простое подключение передней панели подсветки и RGB ленты. С вами, как всегда, был Билыч. Если видео было для вас полезным, то жмите лайк, подписывайтесь на канал и всего вам самого-самого наилучшего. Удачи вам, друзья!